Привет! Если вам нужно массово спарсить с сайта определенные данные, например, цены, отзывы или характеристики, это можно сделать в Netpeak Spider. Для этого задайте в настройках необходимые условия сбора. Вы можете добавить выражение в формате xpass, css-селектора, регулярного выражения, или просто искать, содержит ли страница определенный набор символов. Например, если в тексте есть фраза «товары не найдены», то это значит, что в категории товаров интернет-магазина пусто. Итак, когда мы добавили условия парсинга в настройках, запускаем сканирование. А когда программа завершит анализ полученных данных, нужно перейти на боковую панель и открыть вкладку «Парсинг». Здесь можно посмотреть отчет по каждому парсеру отдельно или всем сразу. Кстати, этот отчет можно открыть даже из контекстного меню в таблице. Чтобы выгрузить собранные данные, воспользуемся меню экспорта. Есть несколько опций, которые доступны в инструменте. Отчет со всеми результатами парсинга сразу, данные каждого парсера отдельно и самый интересный, где в одном файле и собраны в основной таблице параметры и результаты парсинга. Давайте я вам его и покажу. Вначале будут данные, которые мы спарсили на странице, а в конце ее основные SEO-параметры.